Привет, любители Немиркин психологии! Добро пожаловать на наш канал! Каждый из ваших комментариев, лайков и репостов помогает поддерживать этот канал и нашу цель – распространять информацию о психическом здоровье и психологии. Вы помогаете нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех, так что спасибо за поддержку. А теперь перейдем к видео. Один из самых разрушительных страхов для многих – это страх покинутости – одна из форм тревоги. Страх покинутости часто начинает формироваться в детстве у тех, у кого он есть. Обычно этот страх возникает, когда человек уже пережил какую-то травму или потерю. Таким образом, страх развивается из уже травмирующей потери. Опыт каждого человека индивидуален. Некоторые эксперты в области психического здоровья предполагают, что страх покинутости может возникнуть из-за проблем в прошлых отношениях, проблемного социального и жизненного опыта или прерывания развития определенных когнитивных и эмоциональных способностей. Итак, подозреваете ли вы, что у вас может быть страх быть брошенным? Вот шесть признаков, указывающих на это. Первый, вы слишком быстро привязываетесь. Вы только что встретили человека своей мечты. Он, все, о чем вы когда-либо мечтали, или вы так думаете. В конце концов, это первое свидание. Однако после свидания вы начинаете беспокоиться. Что если они встретят кого-то другого? Что если они решат встречаться с вами вместо него? Поэтому вы хотите сделать все официально. Вы просите их стать вашей второй половинкой, но вы еще только начали узнавать друг друга. Люди, испытывающие страх быть брошенными, часто хотят ускорить развитие событий, потому что боятся потерять этого особенного человека из-за кого-то другого, кем они восхищаются больше. Даже если желанный человек недоступен, вы можете привязаться к нему слишком быстро. Вместо этого лучше взять паузу и дать себе время подумать о том, насколько хорошо вы знаете этого человека. И если вы чувствуете себя комфортно и естественно, переходите к следующему этапу. Второе. Вы не полностью посвящаете себя отношениям. Переход к следующему этапу отношений – это одно, а полная самоотдача – совсем другое. Вы и ваш партнер наконец-то стали парой. Кажется, что все идет хорошо, пока они не захотят познакомить вас со своими родителями. О боже! Вам может быть трудно показать, что вы настроены на долгосрочные отношения. Вы часто сопротивляетесь обсуждать такие вещи, как знакомство с родителями партнера, совместный переезд или просто разговор о будущем с партнером. Эти темы могут казаться вам пугающими, или вы просто не считаете их важными в данный момент. Но слишком долгое избегание может дать понять вашему партнеру, что вы не считаете ваши отношения серьезными. Номер три. Вы угождаете людям. Быть добрым к другим – это прекрасно. Сделать кому-то одолжение или подумать о его потребностях или желаниях больше, чем о своих – это благородно. Но если вы думаете только об их желаниях, а не о своих – это не всегда хорошо. Постоянное стремление угодить партнеру, независимо от ваших потребностей, может привести к слабости личных границ. Вы боитесь, что если вы не будете выполнять все их желания, то вы станете им безразличны, и они уйдут кому-то другому. Распространенными признаками в этом диапазоне являются вовлечение в нежелательный секс, что чаще встречается у женщин, и пребывание в нездоровых отношениях. Если это будет продолжаться, вы можете вскоре обнаружить, что соглашаетесь на все, что хочет ваш партнер, ставя свои потребности на второе место. Номер четыре. Вы испытываете трудности с эмоциональной близостью. Вы можете назвать себя профессионалом в физической сфере отношений, но эмоциональная близость сама по себе вызывает у вас страх. Вы держите себя на чеку, защищаясь от любой возможности быть уязвимым со своим партнером. Возможно, это неуверенность в себе, которая мешает вам открыться, а может быть, у вас возникла мысль, что он может вас бросить, если узнает правду или настоящего вас. Но все отношения нуждаются в уязвимости и доверии. Если вы не доверяете своему партнеру, это значит, что во многих отношениях вы не можете вступать в серьезные отношения. Вы можете попытаться компенсировать недостаток эмоциональной близости, сосредоточившись на физическом аспекте. Но ваш партнер, скорее всего, обратит внимание на то, что вы с ним не откровенны, а без эмоциональной стороны отношений они никогда не смогут развиваться в лучшую сторону. Номер пять. Вы ищете недостатки в своем партнере. Вы на втором свидании, но на этот раз вы, возможно, сомневаетесь в том, что вы действительно чувствуете к этому человеку. Вы не можете не замечать его недостатки. Ведь у всех есть недостатки. Нормально, верно? Но нет, только не для вас. Вы замечаете только это. Они слишком громко жуют. Им не нравится та же музыка, что и вам. Они любят кошек. Вы – любитель собак. Это могут быть те недостатки, которые начинают привлекать ваше внимание. Но затем вы начнете замечать более серьезные недостатки. Вы решите игнорировать все, что вам нравилось в них, и сосредоточитесь только на плохом, придираясь к ним, чтобы обречь себя на гибель в отношениях. Из-за страха быть брошенным, вы говорите им, что они никогда не подходили вам с самого начала. Хотя на самом деле вы никогда не давали им ни единого шанса. Вы решили, что мелкие недостатки и суждения перевесили все то, что заставило вас полюбить их. И номер 6. Вы испытали тревогу разлуки. Ваш партнер решает пойти куда-нибудь с друзьями после работы. Это будет отличный вечер, и они глубоко взволнованы. Но почему бы и вам не пойти с ними? Вы можете подумать, разве они не считают, что со мной тоже весело? Но здоровые границы необходимы в любых отношениях. Итак, вы пытаетесь расслабиться, зная, что ваш партнер проведет приятный вечер с друзьями, но не можете. Когда вы не рядом со своим партнером, это самое худшее. Фактически, это чистая пытка. Вы не можете не испытывать беспокойство, размышляя о том, где он находится. С кем они? Они с этим слизняком били? Что он там делает? Они вообще со своими друзьями? Что они вообще делают? Все это заставляет вас сомневаться, когда вы звоните им в четвертый раз. И даже не начинайте рассказывать мне о сообщениях. За ночь, проведенную с друзьями, у вас сотни сообщений. Ну, может, не сотни. Десятки? Это все равно много. Так есть ли у вас эти признаки? Если у вас есть страх быть брошенным, еще не все потеряно. Вы можете научиться доверять и укращать этот страх с помощью практики. Попробуйте вести дневник всех своих чувств, страхов и мыслей. Нет, серьезно. Выражение этих чувств в письменном виде – это один из шагов к уязвимости и пониманию своих эмоций. Признайте эти чувства, страхи и эмоции. Поймите, что они у вас есть. Проговорите их вслух с кем-нибудь. Запишите их. И тогда вы сможете начать стремиться к переменам к лучшему. Как? Ну, протяните руку помощи и откройтесь кому-нибудь. Иногда уязвимость и доверие – это самое важное, что ищет партнер. И важно не вкладывать всю свою энергию в одного партнера. Важно сначала создать сообщество. Общение и доверие к нескольким друзьям может помочь. И вскоре вы поймете, что ваш страх уже не так силен, как раньше, что не может не радовать. Давайте, расскажите об этом своему партнеру. Относитесь ли вы к каким-либо из этих признаков? К каким? Если да, то какие шаги вы предпримете, чтобы преодолеть этот страх? А есть ли у вас интересная истории об отношениях или мысли, которыми вы хотели бы поделиться?